Будем. И, кстати, на своем участке вам тоже, вы должны любить все растения одинаково, конечно. Но у вас может тут образоваться деревце, которое связано с вашей семьей и с вашим, с вашим родом. Это да, может быть. Ну вот опять привожу вам пример напоследок, мне уже пора прощаться. Это опять же наши новозеландские аборигены поскольку они живут в племенах в деревнях деревни это обыкновенные европейские коттеджи в которых живет маленькая семья муж жена там один-двое детей но они все объединены пространственно и по центру у них стоит огромный дом собраний который сделан в традициях этого племени вот он весь резьба и в этой резьбе история этого племени. Так вот, поскольку оно живет, это племя, на определенной территории, то тут есть много растений, конечно, и, де, и деревья, и много птиц. Это все принадлежит этому племени, вот эти все деревья и растения. Когда у них ребенок рождается, то тогда послед и пуповину закапывают в одно из деревьев. Традиционно это дерево, ну под корни, э, ну как сказать, есть разные варианты. В общем, самый распространенный вариант такой: сажают новое дерево на ямке, а в ямку вставляют кувшин необожжённый, а внутри кувшина послед или пуповина, и послед вместе. Вот этот вот необожжённый кувшин, он делается просто руками, лепится из Глина и расписывается, очень красиво выглядит. Это все закапывается в ямку. На этом месте сажается дерево, и это деревце сажается на границе этого племени. Вырастает, когда это деревце оно, конечно, имеет связь с этим человеком, который родился. Это его дерево. Он к нему ходит, за ним ухаживает этот ребенок, все понятно. Но не это самое главное. Самое главное, что это деревце обозначает границу родового древа, племенную территорию. Вот за это дерево враги не заходят. Энергетика ставит столб. Все, стенку. Если вокруг вот этого племени все деревья посажены на последах и пуповинах, то враги не могут зайти. Тут энергетика работает просто мощно. И второй момент, что вот этот человек он вырастает, он куда-то ездит, может быть учиться, может быть на войну там еще куда-то подработать, но он всегда сюда возвращается, в свое племя. Он сюда привязан вот этим деревом. И вот я разговаривала с вождем, он несколько лет назад уже ушел, но он очень старенький был. Я разговаривала с вождем по поводу вот отношений мужчин и женщин в племени. И он мне сказал что вы белые люди, вот европейцы, да, вы вот верите вашим книжкам, в которых написано, что сначала Бог создал Адама, а потом из ребра женщину. Это говорит ложь, это арабиш, это ничего не означающее, это неправильная информация. Правда это то, что женщина первична, потому что женщина в моем племени рождает членов этого племени а я мужчина завишу от нее и от детей вот он мне говорит ну посмотри на меня вот я вождь я самый главный мужчина в этом племени но если моя жена скажет мне ты плохо себя ведешь уходи и я буду вынужден уйти из своей семьи за пределы племени то я буду самый бедный человек на земле кому я нужен где я буду жить я буду выброшен из этой жизни. Вот так мне говорил самый сильный, самый харизматический вождь в Новой Зеландии. И это потому, что они ну, уважают население вот этого племени. родовое, Родоплеменное, то, что мы называем дерево, на самом деле это выглядит как люди. Вот количество этих людей в племени, их здоровье, их правильные отношения между мужчинами и женщинами, они определяют выживаемость этого рода. Ну вот у нас не так, к сожалению, у западных людей. А дорогие мои, я должна... Да, я должна с вами проститься. Время у нас уже закончилось. Всего вам хорошего. Через неделю начинается новый, новый курс. Я вам сейчас его еще раз покажу. Новый поток. Вот этот новый поток второй обновление, восстановление своего сценария жизни. У нас сейчас идет, заканчивается первый поток, и он посвящен тому, что ваша душа проходит все этапы с момента зачатия, потом пребывания в матрицах беременности, рождения и ознакомления со своим сценарием и его очистка. Поэтому если вы... Заинтересованы, чтобы пройти вот такой опыт, то в принципе там, по-моему, пару мест еще есть. Так, а ну-ка, сделала я это. Вам видно, интересно, или нет? Нет, наверное, да, я не сделала. Сейчас я вам покажу. Вот есть такой еще э, у нас а второй сейчас поток. Начинается в следующую неделю. Уже мы замерили ауры. И теперь у нас он уже начнется. Итак, дорогие, я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Я желаю вам счастья.